Мисминда. Ассалям алейкум рахматуллахи в Сегодня мы проходим правила. Правила гамзы. Вопросительные гамзы. Когда у нас, например, приходят такие вот предложения. Сейчас зачитаем. Амин аль-хинди анта ам-мин бакистана. Смотрите, впереди стоит гамза вопросительная. Амин. А из... Индии ты анта а Аль хинди, хинд, это Индия, ам или мин Пакистана, или из Пакистана. Здесь вопрос, ты должен ответить, откуда ты? Ты должен ответить конкретно, ты из Индии или из Пакистана? То есть у тебя есть выбор ответить два слова, например, а ты из России или из, например, Казахстана? Анта, амин аль анта аммин Бакистана. И вот впереди стоит гамза вопросительная. Гамза вопросительная. Амин. Дальше, например, вопрос. А мучтагидун анта ам или касляну? А ты старательный мучтагид от слова ичтихат. Дюхт проявляющий. А мучтагедун анта амкасляну. Каслян это ленивый. Мучтагед это старательный. А старательный ты или ленивый? А старательный ты или ленивый? И вот здесь тоже нужно ответить именно, именно э, ответом конкретным. Ответ, конкретизация должна быть в этом ответе. Амучтахидун анта касляну. Следующий вопрос, например: А. Масджидун гада ам Мадрасатун. Ам Мадрасатун. А Масджидун гада ам Мадрасатун. А мечеть это или Мадраса школа. А мечеть это или школа. Здесь опять такие. Ответ должен быть конкретным. Уже конкретно. Именно по предложению. Амасджидунгада, амадрасатун. Сейчас как ответы. Как правильно говорить ответ, мы должны будем пройти уже на следующем слайде. Ну давайте последний, последний пример возьмем, например. А. Насарахум. Ам. Яхуд. Ам-Ягуд, а насара ам яхуд. А это насара или ягуды? Насара или ягуды? А насара они или ягуды? Итак, перед нами вопрос. И там стоит Гамза. И перед нами выбор ответить. Либо это, либо это. Индия или Пакистан. мучтагит или Каслян. Масджид или медраса, Насара, или Ягуды. Обратим внимание, значит, у нас впереди стоит Алистивгам бель гамзати. Вопрос через гамзу. Вопрос через гамзу. Алистивгам это вопрос бель гамзати. Посредством гамзы. И у нас гамза стоит впереди. А. Амин. Например, да, или Амучтахидун, А, А-Мазджидун, а, а, а. Мечеть это, Анасора это эти люди, они Насора или нет? И там еще дальше идет Ам, или. Смотрите, еще должно быть Ам. Или, или. Ам Касляну, Ам Минбакистана, Ам Мадрасатун, ам яхуд, или, или, или. Это все или. Понятно, да? И у нас идет Аминаль Хинди Анта Амин Пакистана. То есть, Хинд у нас, Индия и Пакистан. Индия и Пакистан. То есть, у нас есть два слова. И мы должны ответить. Я из Пакистана, например. Или я из Индии. Или Я мучтагит. Или это мадраса, Или они ягуды. Или насар. Запомните, в этих ответах никогда не должно быть слова «наам» и слова «ля». Никогда не может быть в ответах ни «наам», ни «ля». «Наам» это «да», «ля» это «нет». То есть, когда спрашивают тебя, а ты из... России или из Казахстана? Нельзя говорить «Да, я из Казахстана». Неправильно будет сказать. Или неправильно будет сказать «Нет, я из э, Казахстана». Вот в этих ответах не должно присутствовать «Нам» и не должно присутствовать «Ля». Ты прям сразу отвечаешь. «Я из Индии», «Я из Пакистана», «Я» Мучтагеду это медраса, школа. Они Ягуды или Насара. Вот так должно, должен быть ответ. То есть наам и ля у нас здесь никаким образом не должно быть. Не должно быть. Да? Это мы поняли. Так, хорошо. Убираем ненужные вещи. Убираем ненужные вещи. Значит, у нас получается, что это у нас «Аль-Истивгаму бель-Хамзати». Запомните этот урок. «Аль-Истивгаму бель-Хамзати». аль анта Амминбакистана, Бакистана», анта ам Касляну», Гада ам Мадрасатун», «Анасарагум ам Ягуду». Здесь, в общем, мы должны ответить правильно. Вот таким вот образом. Смотрите. Ана мин Бакистана. Вот так мы должны отвечать. Я из Пакистана. Ана муджи Тагидун. Я старательный. Гада масджидун. Гада масджидун. Гум نصارا هم نصارا هم نصارا نصارا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا خير الجزاء